Йоу, хеллоу! У микрофона Эверест, и это обновленный гайд по установке Revive TX. Прожми лайк и приготовься следовать моим инструкциям. После обновления от 21 мая 2022 года установка игры стала ну совсем уж простой, однако в комьюнити очень много чуваков, которые не понимают как сделать даже что-то очень легкое. Если раньше нужно было скачивать два клиента, регистрироваться в одном и входить во втором, то теперь достаточно иметь новый клиент. Тут ситуация расходится на два варианта. Первый, если вы новичок и у вас ранее не была установлена игра. Второй, если у вас был установлен новый клиент и вы играли через него. В первом случае вам просто нужно скачать клиент по ссылке в описании и распаковать его любым архиватором по типу 7-zip или Winrar в какую-нибудь папку. После запуска файла tank.exe вам нужно зарегистрировать новый аккаунт, поскольку старые аккаунты были удалены с серверов Альтернативы Games. Во втором случае достаточно запустить новый клиент, через который вы ранее играли, и он сам обновится. Но тут есть один нюанс: если вы переименовывали X файл и папку дата, вам нужно переименовать их обратно на tankex.exe и танки x нижнее подчеркивание дата соответственно. После этого просто запускаете клиент и он автоматически обновится. Если вам нужно, можете снова переименовать exe и папку. На этом все. Обязательно подпишись на канал, отвечу на вопросы в комментариях. Все ссылки и инструкции в текстовом виде вы найдете в описании.